Вот, ребят, сегодня ford Феесту настраиваем. В очередной раз. Мы у те, когда последний раз на турбок, когда она была, в 2015 году, по-моему, катали. 14 а, ну вот, даже в четырнадцатом Сейчас на данный момент все это снято. Турбина, все остальное, потому что, ну... Во-первых, жрет дофига, и сам владелец уже не хочет на ней ездить, потому что толку нет никакого. Ну, то есть толк негде, е... негде ездить, да, и расход очень большой, если на повседневе. А, ну, передел, соответственно, все на стандартное конфиг, то есть башка теперь. Башка у тебя другая или вообще? Ну другая, степень сжатия поднял. Ага. А до этого вот степень у тебя была за счет башки, что ли, сделана? Да, там в этом моторе можно есть, было два разновидности. Рыбатыми прочнями с плоскими. А, все, я понял. Соответственно, камера сгорание, либо хеми, полусфилическое, mm -hmm. под горбатые поршни, Да, да, да. Либо плоские поршни получаются степень нажатия под турбой. Понятно. То есть там играешь и получаешь разные степень нажатия. можно Отлично. Ну а сейчас как бы степень, соответственно, 10 там близ 10 с копейками. 9,5. А, 9,5 даже, да. Ну и все на стандартно переведено. То есть. Все в принципе только единственное что там январь как обычно но э, уже под атмосферу у меня прошивка сделал вот мы сейчас на данный момент все прикрутили и поедем кататься то есть э, все на январе как бы вот чтобы вы видели вот инженерник мой здесь соответственно ну и на матрице все запущено сейчас поедем как бы покатаемся ну Посмотрим, как оно поедет. И, да, Форсунки Волговские стоят на стандартной рампе. Посмотрели давление регулятора, оно как бы три бара здесь. То есть все как по стандарту сделано. Все работает, все отлично. Ну, в принципе, все, поедем кататься. Вот мы тут тормознули у нас <как> ремень генератора каким-то макаром перевернул скверт ногами и источил его благо был сейчас владелец тут меняет вон он как кверх ногами что-то встал Это я его сейчас вывернул он наскрутился вот так наоборот и сожрал его здесь и весь он косой кривой стал Так что такие темы бывают иногда сейчас посмотрим поменяем да дальше поедем кататься Ну, а так все нормально. Течет э, нормально все. То есть, настраиваться без проблем каких-либо. Э, ну, поменяем, дальше поедем. Особо тут снимать-то и нечего. Да, единственное только что, выхлоп э, тут остался от турбо. И э, теперь на атмосферном моторе он очень громкий. Потому что на турбине как бы... Часть газов, энергии газов, она теряется на самой турбине, то есть, ну, гасится, преобразовывается, в общем. А здесь, как бы, получается очень шумно с таким выхлопом, он гудит жестко. А, ну, мотор все там особо -то ничего не представляет обычный стандартный. Я так понял, что по наполнению этого двигателя пиковое наполнение, у них 4500 оборотов, а потом уже все это падает. То ли это там ресивер такой, то ли распредвал такой. Не знаю, не изучал эту проблему. Ну, то есть, не изучал эту тему конкретно на этих моторах. Ну, в принципе, там другого-то и не надо. Стандартный, как бы, мотор для повседневов. Он где-то так и получается. Ну, дальше поедем. Сейчас покатаемся и сниму продолжение ну вот едем катаемся все напряжение у нас нормальное стало там 13 с копейками 13,2 точнее что-то у нас в тоннелях моет походу все по весне что стена вот, черная ну, в общем сейчас еще покатаемся посмотрим как оно так, в принципе, все нормально. Ну, ни хрена, у тебя такая зеленая подсветка, блин, лютая. Верпи-класс. Ну, вообще. Ну, что-то глаза устают. Тут еще и голова болеть будет от такого выхлопа. Помимо да, да, этого. Потому, в Крым на ней ездили, кореш сел за рулью. Ну, нахуй, блять, плотенце накинул <с> ночью. Ну, так а у тебя что, не регулируется никак там? Нет, руки не доходят, надо регулятор поставить и все. У тебя подсветка там светодиодная, что ли? А... Сам светодиодный, да. Да, да, понятно. Люто светит. Ну, в общем, все едет нормально, в принципе. По замечаниям мы даже не знаю, что тут. Тут единственная проблема у нас с диагностической колодкой. Конкретно питание взято не постоянное, 12 вольт. А с насоса соответственно когда стоишь после на месте реле. да после, после реле после насоса можно до делать можно с замка зажигания ну, делать. ну не с замка но вообще там постоянное должно быть постоянное должно быть. да да ну то есть постоянное питание но там с проводки идет ну с самой проводки 5 ну то есть 12 вольт прямо должно на диагностику выходить непосредственно без коммутации потому что После замка, получается, на... тоже неправильно. Когда насос тоже там, получается, насос отработал, выключился и все. И диагностику мы не можем делать. А сейчас как бы ну, запустили. Вначале долго парились. Запустили мотор, после этого все заработало. Только тогда поняли, почему у нас не работала диагностика до запуска автомобиля, ну, то есть двигателем. Ну я думаю, что еще сниму Нам еще покататься надо прилично Сейчас я еще углы оптимизирую В зависимости от наполнения Потому что наполнение неизвестно было какое Ну и по, по нему уже буду строить тогда углы зажигания Ну вот катаемся уже по городу в центре Сейчас вот Невский проспект будем переезжать Так в принципе все нормально Настраивается без каких-то проблем тоже все нормально у нас. Думаю, решили, короче, проехать через город и вернуться потом обратно по кольцевой уже дороге. То есть нам нужны как, бы, как таковые городские циклы, чтобы отстроить именно городской режим. опять оборотов поднялись. Я не понимаю, что происходит. странно себя ведет. Бац, или это хрень опять началась ну ладно с этим разберемся может это там с регулятором что-то проблемы Потому что они после того как turbo бывает там люфтят сильно очень либо работать начинает как-то не так, так. Все, вроде нормально смеси у меня опять же гражданские сделаны, чтобы не хавала дофига топлива а именно для повседневной езды на работу, г... работу каждый 50 километров ну, да, они не, не для За того, чтобы гонять, да. давай, давай, давай, давай. Тут На Невском как-то. И до хрена тоже машин. Ну, я думаю, что снимать опять же нечего, покатаемся и покаду я еще раз засниму. Ну, и, наверное, когда уже закончим, тоже рез... зарезюмирую все. Ну, в общем, мы приехали, все как бы Настроили, только что-то под конец э -э -э настройки у нас какие-то проблемы, постоянно связь почему-то рубилась, я не знаю почему, при том, что приходилось останавливаться и э -э перезапускать, дожидаясь отключения главного реле, потому что если так проводить, то ничего не получалось, оно не соединялось повторно почему-то, не знаю, то есть останавливаемся, глушим, ждем э -э выключения реле, Запускаем и все как бы запускается и работает все нормально. Потом какое-то время едем опять какая-то проблема. Связь порвалась и не восстановить ее главное. Не знаю, с чем это связано, но причем это на каких-то тачках есть, на каких-то нет. Ну и что еще у нас глушак немного это отвалился. Вот как развернулся, у меня отвалился. А развернулся, а как? Понимаешь, сейчас говна и палах? Ну, да. вернулся на, на оси, Понял. Вот здесь вот. Ага. Вот здесь. Я понял, понял. А, а что у нас вся жопа как-то у машины в масле или что-то такое? Я что-то понять не могу. Или это так и было? Ну, вот какие-то пятна там, не знаю. На, на бампере все вот это тут. Со стопаками. Ну вот это все. Или это вода? <звучит> а, это вода, наверное. Так что... Все вроде нормально. Сейчас поправим. Открутим э э от дерника капот. <звучит> да я да, хрен с ним, блин. на меня постоянно звонили. Ага. Ну вот здесь по мотору я сейчас отдельно сниму все. Соответственно, вот тут РХХ стоит на отдельном этом адаптере, потому что впуск полностью стандартный как бы используется. Ну, единственное, здесь переварен, здесь когда, когда турбо было с центр шло. Стоит, соответственно, датчик положения колена на коленчатом валу тоже самодельно все. С кронштейном. И соответственно шкив переделан под все это дело рампа стандартная вот она со стандартным регулятором а форсунки у нас желтые замокзашные отволки то что ставится катушка зажигания фордовая вот она и два коммутатора острошных переделанных на ну чтобы работала Дата остался прежний, чтобы не покупать новые э, на полтора бара. То есть, грубо говоря, это этот э, Motorola MPX 4250, который, ну, избыток полтора бара на 250 кПа. Датчик температуры воздуха у нас Джемовский, э, ну, то, что Дельфи, Ну, как бы вроде и все. Ничего такого особого нету. А, датчик фаз э, сделан из э, трамблера, да. Ну, как стандартная тема такая, народ делает, э, это самый простой вариант, потому что либо привод отдельно идет, либо с коленчатого вала, вот, уфу, с распредвала, вот как здесь, ну, как на восьмерках, в общем. Там только шторка делается, либо штифт, э, и, соответственно, все это нормально начинает работать без каких-либо проблем. Ну и сюда же на этот трамблер и катушка закреплена. Ну и все, все остальные решения тут стандартные, то есть ничего такого своеобразного нету, то есть все как у всех. Соответственно, январь под бордочком. Ну и здесь все. В общем, Фиеста 1.6 это не тюнинг, это антитюнинг ну и все дефорсированный мотор, теперь я думаю что хавать будет гораздо меньше чем хаул потому что повседневно ездить невозможно было на этом турбовом но он владелец говорит 50 километров ему надо кататься это тебе 50 километров в одну сторону только? нет, две хорошо ага, ну вот в две стороны по 50 километров на работу вечно мотаться и жрала топлива очень много, хотя мы пытались как бы снизить потребление, но все равно жрало. Ну и естественно, все это вернул обратно, наигрался, вернул обратно на стандартный как бы конфиг. Стандартной степенью сжатия атмосферник. Ну вот, перенастроили. Потому что такого мотора я еще не настраивал именно атмосферного. Другие всякие фордовые у меня шли. там все эти дуратеки, всякая там, за затеки, еще что-то. Всех уже не припомню. Кстати, есть а я знаю, да, они черри, черри они на черри ставятся, да, да. что от них часть деталей от черри подходит. Да, вот же стоит. да я видел уже, да, да, переходник, да, от черри. Ну, в общем, сейчас снимем, прошьем. Я думаю, что все нормально, да, датчик кислорода я сниму, он мне здесь подмотан и привязан вот здесь длинный кабель но ну, это заводской такую датчику не по-моему номер не помню это лосу 42 самым длинным кабель он метр двадцать по моему ну и цеха 1 здесь bluetooth модуль еще прифигачен все никак не ну не собраться переделать мне это нормально у меня это уже длится наверно но Лет 7 вот такая бодяга, все собираюсь, как бы все это засунуть в корпус нормальный и отдельно, чтобы это не вот так вот разбросано отдельно тут LCH, отдельно Bluetooth модуль, вот он висит, а чтобы это все в одном корпусе было и нормально сделано. По Bluetooth работает, у меня уже, я говорю, как говорил, 7 лет, очень удобно. Под капотом вот эти два проводочка подсоединил к аккумулятору и все соответственно датчик сам смотрит Показания, соответственно, идут на L-цеху, с L-цехи на Bluetooth, Bluetooth первого класса, то есть это который на 100 метров, потому что, или второй, я не помню, первый, какой ну, который более мощней, я уже запутался в них, в этих в классах именно, тот, который на 100 метров, они а не на 10, потому что если на слабый ставить, то при закрытии капота нифига не видно, не слышно, ничего данных нету, а здесь можно прямо от машины отойти, на расстоянии, все, все отлично принимается, вообще никаких проблем не было не возникало у меня уже вот эти несколько лет ну и удобно опять же а, ну и все вроде бы то есть а, по этой машине все закончено так что все не забываем ходить опять же по ссылочкам под видео у меня ВКонтакте и на Драйв там я все выкладываю. Ну, не знаю, график я буду выкладывать или нет с этой машины. В принципе, ничего интересного нету. Ну и также не забываем подписываться, колокольчики. Ну и вся вот эта дребеней, лайки, не лайки. Там, знаете, вот там такие, такие есть. В общем, все это ставим. И все, в общем. Всем до новых встреч. Пока.